Здравия, друзья! На связи Мошкин и Владимир. Сегодня говорим о криптовалютах. Сейчас у меня 6 февраля. Ну, здесь по московскому времени может отображаться время. А, нет, все, здесь тоже уже на 6 февраля наступило, час 44. И давайте посмотрим, как происходят события. Вот мой личный кабинет. Богмере собака Нажимаем дата. Это личный кабинет на обменнике призм. Мошкин, Владимир. Видим, что 1043 призм я всего покупал. Это было... Сейчас посмотрим, где у нас тут... Всего 117 сделок. Так, 1043. Так, 1043. 3. Вот он, вот он завершен. Это было 13 декабря 2017 года. То есть ровно сегодня 6 февраля. То есть 13 января был месяц. 13 февраля будет 2 месяца. То есть 2 месяца, как я купил 1043 призмы. И вот у меня тут пошли пополнения. Реф, реф, реф, реха, в итоге на сегодняшний день 2980 призм, только рефы. А, ну, вместе с рефмой. 1043 плюс 2980. И плюс парамайнинг. Итого 3483 монеты. Давайте посчитаем, насколько большая уже на сегодняшний день структура у меня. И сколько скорость парамайнинга. То есть мы видим, что деньги уже за два месяца, еще два месяца не дошло, они увеличились в три раза. То есть, было 1000, а стало 3483. За счет э, реферальных э, вознаграждений, за счет парамайнинга. И посчитаем. Здесь мы можем отследить, да, что у нас 22 часа и в 23 часа были рефы. И вот с 22 часов до 23 часов. Парамайнинг составил 17.09. девять. 17 так, давайте попробуем посчитать таблицу. Берем таблицу Excel. Таблица расчетов суточная генерации. Я здесь вставляю 3483. Полагаю, что у меня в структуре от 100 тысяч монет коэффициент 277. Итого у меня получается э, в день 67 монет набегает. То есть, а нет, 1737 монет набегает. 1709. видим. 22.005 февраля 23.19 А, нет, мы видим 0.72 Вот э, рефы пришли, отчекрыжился парамайнинг 22.00 В 23.00 приходят еще рефы Происходит еще один параметр. 0,72 монеты в час. 0,72 монеты в час умножаем на 24 часа, получаем 17,28. Да, 17,37. Мы видим что коэффициент да вот так вот можно вычислить что вот у меня коэффициент 1737 монет в сутки 1737 умножаем на 60 примерно доллар стоит и того вот 1000 1000 рублей в день составляет сегодняшняя доходность моего кошелька призм это без недели до двух месяцев моего участия в призме то есть сумма я зашел всего 1000 монет тем самым получается я беру 3483. 483 отнимаю 1043 монеты которые я купил и того за без недели, как два месяца, 2440 монет умножить на 60. Итого 146 400 рублей у меня составил приработок. То есть такова доходность, занимаясь криптовалютой призм То есть в три раза увеличил свои капиталы. 146 400 рублей. За два месяца в призм, будем говорить. Ну, сейчас еще за неделю набежит не рефов. И, возможно, даже будет, что 4000 будет здесь монет. Почему я так уверен? Потому что, видите, да, что вот 3 февраля 162 монеты сразу раз. И пополнение произошло реферально. Там, допустим, еще дни были, там это 400 монет, 20 монет. То есть все только нарастает, причем космическим образом. А следующее пополнение с коэффициента будет 3.05. Это когда в структуре будет одного, больше 1 одного миллиона монет. То есть я за этим отслеживаю, вот считаю вот по этой формуле, как я вам показал. На сегодняшний день в структуре от 100 тысяч монет во всей структуре у меня. Как будет миллион, я вам тоже запишу видео. Ну а сейчас благодарю всех за внимание. Кто хочет иметь 146 400 за два месяца доход на инвестицию в 1000 долларов, обращайтесь ко мне в личку на страницу ВКонтакте. Вот моя страница, может и Владимир. На странице у меня размещен пост. Вот этот пост 17 декабря я разместил. Уже 3000 просмотров, 66 лайков, 14 репостов, комментарии какие тут были. И то есть вот этот пост так работает. Ко мне люди пишут в личку, добавляются в друзья. А я им просто раздаю монетки. Люди осваивают криптовалюту, <coughs> начинают пользовать свой кошелек. Видят, насколько это выгодно, эффективно, продуктивно и так далее. И с удовольствием а, улучшает свой уровень жизни. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост, пишите мне в личку. Я вам подарю одну криптомонету для старта. Всего доброго.